Последнее время в нашей стране набирает популярность автомобиль Genesis GV80. В связи с этим наша компания расширяет спектр услуг, которые мы готовы предложить владельцам данного автомобиля. И сегодня мы рассмотрим с вами такую услугу, как установка электромеханического доводчика дверей. Меня зовут Максим, вы на канале Зашумим. Всем здравствуйте! При монтаже данной модели электромеханического доводчика дверей мы кардинально не вмешиваемся ни в одну систему, ни в конструкцию автомобиля. Из чего же состоит, состоит наш доводчик? Это тонкая пластина, непосредственно с самим доводчиком, которая ставится между замком и металлом. Далее моторчик, который, соответственно, эту петлю дотягивает. И нам остается только чуть-чуть удлинить штатную петлю и вся система будет идеально работать у нас все ждем гости